Алиса с самого детства предпочитала общению со сверстниками, общение с книгами. Ей нравился тот чарующий мир, который открывался на бумажных страницах. Сказочный принц на белом коне, способный победить любого дракона и чудовища. Красавицы-принцессы, заточенные в башнях на многие года, томящиеся в ожидании своего спасителя. Любовь, слабо понятная ребенку, но такая красивая и манящая, и казалось, что это так близко, достаточно дотронуться до твердого переплета. Родители считали увлеченность ребенка особенностью юного возраста. Им казалось, что со временем ее характер изменится, а малышка станет более общительной. Они предпринимали самые разные попытки помочь девочке, приглашали в гости знакомых, у которых есть дети. Но чаще всего Алиса просто уходила в другую комнату и занималась своими делами. При этом нельзя сказать, что она не любила разговаривать или проводить время зачем-то, кроме книг. Девочка была любознательна и уделяла много внимания развитию своих творческих способностей. Ей нравилось рисовать, создавать на бумаге свои идеальные миры. Поэтому родители решили отдать ее в художественную школу раньше, чем она пошла в первый класс. В садике у девочки была хорошая подруга – Лиза. Они часто играли в куклы, строили замки в песочнице, в целом хорошо ладили. Мальчишек они избегали и считали их драчунами, думающими только о машинках и роботах. Но их дружба ограничилась территорией садика. Они не ходили друг к друг другу в гости, не веселились на детской площадке, не дарили подарки на день рождения. Другие дети старались избегать девочек, считали их странными, не похожими на них самих. Поэтому с самых ранних лет Алиса привыкла к статусу изгоя. Она никак на это не реагировала и чувствовала себя совершенно комфортно, находясь в компании Лизы. А если та болела, то могла сама себя развлечь. Два раза в неделю она ходила в художественную школу, погружалась в мир фантазий, что делало ее самой счастливой девочкой во всем городе. Так прошло ее раннее детство, но все изменилось, когда пришло время пойти в первый класс. Родители долго готовили ее к этому событию, рассказывали интересные истории о школе, но девочка оставалась к ним равнодушной. Единственное, что привлекало ее в предстоящей школьной жизни, это возможность узнать еще больше чего-то нового и интересного. Она представляла, что отправляется в опасное приключение, где нужно покорять трудные вершины знаний. Но родителям девочка ничего не говорила. Лишь загадочно улыбалась, когда разговоры заходили на эту тему. Со своей подругой Алиса строила грандиозные планы, так как они должны были пойти в одну школу. Обе хотели стать учеными и изобретать невероятные вещи, чтобы радовать людей, приносить им радость, пользу. Им доставляло одно удовольствие фантазировать о будущей взрослой жизни за пределами садика и ничего не могло затмить этой детской радости. Другие дети не хотели в школу, ведь в ней нельзя играть, веселиться и делать все, что хочется. Поэтому такой энтузиазм девочек они воспринимали как новое чудачество. В выпускному все девочки нарядились в красивые платья, а мальчики в костюмы но Алиса решила выбрать на аряд волшебницы. Она не хотела отличаться от других детей, ей просто понравился костюмчик, и она попросила родителей его купить. В тот день девочка впервые узнала, что такое насмешки. Выпускной начинался как нельзя хорошо. Все были радостны, веселились. С лиц взрослых не сходила улыбка. Алиса пришла чуть позже. На сцене как раз выступали детишки с номером про и лисичек. Но все внимание сразу обратилось к девочке. Она резко выделялась на общем фоне, казалось, что она сбежала из театра. Дети удивились, почему она не на сцене. Но когда девочка села на стульчик и стала наблюдать за постановкой, по рядам прошел шепот. Родители не понимали, почему она пришла в таком виде, а дети просто смеялись. Некоторые мальчики стали тыкать в нее пальцем, никто больше не смотрел на постановку. Все взгляды были обращены на Алису, она полностью оправдала свое звание «чудачки». Сначала ей не было обидно, но когда даже Лиза стала тихо смеяться, она начала себя странно ощущать. Девочка редко плакала, просто потому, что не было подходящего повода. Ее никто не обижал, не бил, а сама она редко падала. Только когда в книгах были по-настоящему грустные моменты, она чувствовала щекотание в носу, а в уголке глаз появлялись слезинка. Родители только гордились своей дочкой за ее стойкость и твердость характера, который был не у каждого ребенка. Поэтому, когда на выпуске она начала плакать, девочка не поняла, почему. Раньше она не ощущала ничего похожего. Да, она иногда обижалась, на это чувство было другое. Алиса перела взгляд на маму и лишь глазами спросила, что случилось. Женщина подошла к дочке, взяла ее за руку и вышла из зала. Она сказала, «Дочка». В твоей жизни будет много плохих людей, злых, с ледяным сердцем. Если они появятся на твоем пути, я хочу, чтобы ты не боялась смотреть им в глаза. Держи голову высоко и следуй по своей дороге». Девочка вытерла слезы, обняла маму и вернулась из зал. К этому моменту дети успокоились, больше не обращая на нее внимания. Алиса получила грамоту, фото группы и тихо ушла. Впереди было целое лето, которое девочка хотела провести с книгами, раскрасками и учебниками. После выпускного она еще больше замкнулась себе и начала надвигать челку на глаза. Она просила родителей покупать только черную одежду, чтобы стать еще больше незаметной. Конечно, взрослые это замечали, но все так же списывали на возраст. Но шли дни, а характер девочки не менялся. Алиса была тихой девочкой, старающейся слиться с окружающим миром. Первое сентября наступило быстро, так что никто даже не успел заметить. Девочка была обрадована началом обучения, так что сияла радостью на линейке. Там же была Элиза, которую они уже окружили девочки с аккуратными косичками и мальчики, ковыряющиеся в носу. Кто-то плакал, родители тоже пускали слезу, когда пришло время отпускать детей. Уже никто из взрослых не мог сдержать трогательных слез. Алиса робко взяла руку будущей одноклассницы и шагнула во взрослый мир. На ее губах застыла счастливая улыбка. Первый день в школе понравился Алисе. Она оказалась такой же, как она ее и представляла. Длинные коридоры, пахнущие милым и мокрой шваброй. Юные ученики, одетые в специальную форму. Казалось, что они вышли из Хогвартса. Девушка с предвкушением слушала учителя и ловила каждый его взгляд. Остальные дети шумели, знакомились друг с другом и осматривали класс. Алиса сидела тихо, на последней парте, открывала учебники, трогала страницы и не верила, что ей позволили окунуться в этот магический мир. Фантазии, которые окружали ее все лето, оказались явью. Она была на седьмом небе от счастья. Когда наступила перемена, дети начали подходить друг к другу, смеяться и подшучивать. Но девочка осталась сидеть на своем месте, пыталась слиться с окружающей обстановкой. Ей нравился шум, который производили ученики. Она радовалась, что им позволили окунуться в этот мир магии и волшебства. Ей хотелось, чтобы день не заканчивался. Но уроки быстро закончились, и за детьми выстроилась шеренга родителей. Алиса с грустью в глазах вышла из дверей школы. Она рассказала маме, что хотела бы остаться. Женщина же успокоила ее, пообещав завтра снова отвезти ее в школу. Первые недели – самые важные в будущей школьной жизни – Алиса провела за изучением учебников. Она усердно выполняла домашнее задание и очень скоро стала лучшей ученицей в классе. С того момента, как учитель сказал об этом, жизнь девочки полностью преобразилась. Дети могут быть очень жестокими, и Алиса прекрасно это понимала. Она помнила тот случай в детском саду, слова матери, свои слезы. Однако ей казалось, что это был единичный случай. Она не могла поверить, что все люди такие. Это разбило бы ее представление о жизни, мир потерял бы свое волшебство. Она искренне не понимала, почему дети смеялись над ней, ведь она просто сделала то, что хотела. Девочка не была страшной, наоборот, очень симпатичной. Длинные светлые волосы, искренние серые глаза и ямочки на щечках. Алиса была похожа на свою тезку из английской сказки. Такая же любопытная, милая и творческая. Поэтому, когда учитель сказал, что она лучшая ученица, девочка искренне обрадовалась. Ей в голову не могло прийти, что класс как-то отреагирует на это заявление. Однако ее ожидания не оправдались. Первым засмеялся мальчик с ежиком на голове. Он постоянно носил очки и грыз ногти. Потом смех подхватил весь класс. Лиза, ее бывшая подруга, тоже начала хихикать. Алисе показалось, что она снова оказалась на выпускном и скоро начнут неприятные тычки пальцев. Но все оказалось намного хуже, чем она могла подумать. Школа для нее священное место превратилась в ад. Учитель успокоил детей до первой перемены. Когда же можно было веселиться и вставать из своих мест, дети накинулись на Алису. Девочка не знала, куда деться. Ее начали тыкать, дергать за волосы, смеяться и водить хороводы. Ей начало казаться, что этот день не закончится никогда. Это продолжалось до того момента, пока не пришел учитель. Дети сразу же сели за парты и начали мило улыбаться. Алиса надвинула челку на глаза и пыталась перестать плакать. Когда за ней пришли родители, она ни слова не сказала об этом случае, вспомнив, что говорила мама. Она хотела, чтобы ее дочка была сильной и могла противостоять трудностям. Алиса пообещала себе совсем справиться самостоятельно и посвятить все свободное время урокам. Хотелось доказать и показать всем, что она умная, что может освоить школьную программу без посторонней помощи. Так как девочка уже умела читать, ей не доставляло сложности изучать учебники. Знания полностью поглотили ее внимание, а домашнее задание доставляло только радость. Однако это было только когда она находилась за пределами школьных стен. Внутри же все переворачивалось с ног на голову. Девочка искренне не понимала, за что заслужила такую ненависть со стороны одноклассников. Почему они так зломно смотрят на нее и постоянно смеются? В садике все было проще, ведь на нее просто не обращали внимания. Лучше бы это продолжалось и дальше. Теперь же она стала первым лицом класса. Ее встречали злым смехом и ехидными улыбками. Кто-то кидал мокрый бумажный шарик. Учитель, казалось, не замечал этого. Обычно он устало приветствовал учеников и начинал вяло вести урок. Алиса с каждым днем все больше и больше разочаровывалась в школе. Но чем сильнее она начинала не любить это место, тем сильнее рос интерес к знаниям. Она начинала учиться усерднее. Книги о драконах и принцах исчезли. Их заменили учебники об устройстве окружающего мира и математики. Издевательства продолжались на протяжении четырех лет. Было немало случаев, когда жестокость переходила все границы. Девочки не только ставили подножки, склеивали волосы или плевали в лицо. Чаще всего Алиса брала еду с собой. Обычно это были обычные яблоки или бананы, которые она любила. Но однажды она опоздала в школу и не успела ничего приготовить заранее. На перемене девочка спустилась в столовую и наткнулась на одноклассников. Она хотела сесть подальше за соседний стол, но учитель усадил ее со всеми. Девочка спокойно уткнулась в тарелку с супом, надеясь, что хотя бы в столовой дети не будут подшучивать над ней. Однако она ошиблась. Сидящий рядом мальчик Петя вдруг с ней заговорил. «Алиса, если ты не будешь такой странной, то мы не будем над тобой смеяться», и мило улыбнулся. Девочка решила, что это первый шаг к примирению, и улыбнулась в ответ. В этот момент мальчик резко дернул ее за волосы и окунул в тарелку. За столом раздался веселый гамон. Учитель даже ничего не успел предпринять. Алиса не плакала. Она молча отодвинула суп и ушла в туалет. Таких случаев было еще много, но она потеряла доверие к людям. Девочка стала более замкнутой и перестала разговаривать с одноклассниками. Единственное, что они от нее слушали, это ответы на вопросы учителя. Что касается классного преподавателя, то это была пожилая женщина, уставшая от своей работы и не реагировавшая ни на что. Алису так же, как и других детей, она не воспринимала всерьез. Все выпады и издевательства проходили через нее. Поэтому девочка не надеялась ни на ее помощь, ни на помощь родителей. Слова матери о том, что нужно быть выше всех, затерялись в постоянных оскорблениях, издевательствах и смешках. Ей стало казаться, что все 11 лет будут сущим адом. Лето было временем, когда наконец можно было отдохнуть и заняться теми вещами, которые приносят удовольствие. Когда девочка перешла в среднюю школу, о том, что она странная, уже знали в новом классе. Поэтому 1 сентября она встретила подружные смешки, тычки и подкалывания. Казалось бы, что дети повзрослели и могли прекратить эти пустые шутки, но все было совсем наоборот. Петя, мальчик, который издевался на ней больше всего, стал учиться с ней в одном классе. Его жестокость с каждым годом становилась больше, а взгляд злее. Алиса потеряла надежду, что он исправится, и молча терпела каждодневное издевательство. Однако в пятом классе у нее появилась подруга. Это произошло неожиданно для обеих девочек. Алиса сидела на подоконнике и читала новую программную книгу. К ней подошел Петя и начал вырывать ее. Другие дети уже стали спокойнее относиться к ее издевкам и никак не реагировали. В этот момент к ним подошла высокая девочка и отодвинула мальчишку в сторону. «Найди кого-нибудь равного. Думаю, я подойду для этого». Девочка толкнула его в плечо, и мальчик упал. «Дура!» Петя покрутил пальцем у виска и ушел в класс. А на лице Алисы появилась улыбка. Как оказалось, девочка была старше на три года. Но, несмотря на это, она быстро подружилась с Алисой. С этого дня ее жизнь поменялась в лучшую сторону. Школа больше не казалась тюрьмой и пыточной камерой. Она стала учиться еще лучше, а все свободное время проводила с Крис. Петя только фыркал, пытался дергать ее за волосы или вырывать страницы из книг, но Кристина, по возможности, приходила на помощь. Так что мальчик на время прекратил свои издевательства. Алиса не могла поверить, что это случилось с ней. Родители заметили перемену и радовались, что дочка наконец счастлива. Они видели, что она часто грустит и мало разговаривает, но ничего не могли сделать. Дочка просто не говорила о своих проблемах. Но с появлением подруги с ее лица практически не сходила улыбка. Девочка начинала медленно верить в себя. Учителя не могли понять, что произошло. Девочка стала не только лучшей в классе, но и обошла программу. Ее посылали на различные олимпиады и конкурсы. Она занимала, если не первые места, то вторые или третьи. В времени вся средняя школа знала о ней. Но Алиса не испытывала гордость. Она много работала, усердно училась, мало времени посвящала себе. Когда же она поняла, что может достичь всех высот, о которых мечтала, ее уверенно стало еще больше. Кристина всячески поддерживала подругу, подбадривала и почти во все время была рядом. И, наконец, через год после знакомства Алиса решила пригласить ее в гости, познакомить с родителями. Девочка согласилась, только если и Алиса придет к ней домой. Дружба девочек крепла с каждым днем и ничего не предвещала беды. Издевательства в школе практически прекратились. Петя только редко бросал злые взгляды и фыркал. Но Алисе уже было все равно. Слова матери наконец стали для нее что-то значить. Быть выше всех, идти своей дорогой. Она поняла, что это такое и решила четко следовать ее наставлению. На 23 февраля девочка подарила своему обидчику деревянную модель танка. Тот поблагодарил ее, но на следующий день Алиса нашла в своем портфеле кучу щепок, на которые были написаны обидные слова. Что ж, она не удивилась и только улыбнулась мальчику. Он покрутил пальцем у виска и засмеялся. В седьмом классе к Алисе подошла Кристина. В ее глазах стояли слезы. Она рассказала, что уезжает в другой город и не сможет больше ходить в эту школу, встречаться с ней, но они могут общаться по интернету. Для Алисы это было настоящим предательством, она не верила, что такое может произойти. Когда взрослой защитница больше не оказалась рядом, Петя это сразу понял. Издевательства снова начались, и весь седьмой класс он каждый день подстерегал девочку из-за угла. Это могли быть ножницы или оторванный клок волос, порванные тетради, залитый зеленкой новый портфель. Но девочка не прекращала учиться и упорно достигать вершин. Если цитатка рвалась, то она ее переписывала. Учителя даже не догадывались об издевательствах, либо они закрывали на это глаза, либо просто не замечали. Алиса никогда не жаловалась и не плакала. Она настолько привыкла, что просто перестала обращать на это внимание. Она просто шла своей дорогой. Настал тот момент, когда детские издевательства стали слишком жестокими и противозаконными. К этому моменту учителя стали одергивать мальчика, пересаживать Алису за другие парты, оставаться с ней рядом во время перемен. Директор говорил с родителями Пети, запрещал ему посещать школу, но он подкурауливал девочку за углом, следил за ней до дома. Дети в школе начали его бояться, а Алису считать злодейкой, раз смогла довести человека до такого состояния. С ней перестали разговаривать все, только учителя пытались подбодрить девочку, но ничего не помогало. С каждым разом ей становилось все хуже и хуже. Грусть и вина заполняли ее целиком. В последний школьный день Алиса шла по коридору в библиотеку, чтобы отдать учебники. В этот момент Петя подкараулил ее и затащил в пустой класс. «Чего ты хочешь?» – в слезах спросила девочка. Мальчик сильно прижимал ее к стене. Но Алиса даже не пыталась вырваться. Она прекрасно понимала, что намного слабее и ничего не сможет сделать. «Я тебя ненавижу!» Ты, ты испортила мне жизнь. Всегда умная, знает все лучше всех. Курица, вот кто ты. Тебе нравилось быть лучше всех? Ну что, чувствуешь сейчас, а? Петя двинул девочки в плечо, и та упала на пол. У нее больше не хватало сидел сдерживаться, и она закричала. Было слишком больно, она слышала, как там что-то хрустнуло. А Петя только смеялся. К этому моменту подбежали учителя и старшеклассники. Мальчика сразу вели к директору, а Алису к медсестре. Как оказалось, у нее было вывихнуто плечо. И только доброжелательность девочки долгие просьбы смогли спасти Петю и его родителей от законного наказания. По итогу мальчика исключили за аморальное и противозаконное поведение. Алисе пришлось рассказать родителям обо всем, что творилось на протяжении ее школьной жизни. После этого начался новый этап ее взросления и принятия себя. Пети больше не было, но оставались злые взгляды одноклассников, их плотная ненависть, злость. Девочка решила, что справиться, ведь переград на ее пути больше не было. Она сама вполне способна преодолевать все трудности. Родители предложили ей специализированную помощь, предлагали отвести к психологу, но она отказалась. Директор хотел перевести ее в другой филиал, но снова получил отрицательный ответ: После случая к плечом к ней стали относиться по-другому. Нет, речи о том, чтобы перестать считать ее отшельницей, странной не было. Однако некоторые ребята просто не обращали на нее внимания. По сравнению с теми злобными взглядами и ненавистью, это было уже что-то. Многие дети дружили с Петей, он мог быть милым мальчиком, общительным и интересным. Однако, чем больше росла ненависть к Алисе, тем более сумасшедшим он казался. Родители водили его к врачам, но это не помогало. Он ненавидел девочку всем сердцем и, скорее всего, причин для этого не было. Либо она ему просто нравилась, и он пытался выразить любовь таким образом, либо это была зависть, потому что она смогла добиться того, чего не смог он. Возможно, родители ставили девочку ему в пример, что вызывало такую искреннюю злость. Однако теперь он больше не беспокоил ее, и Алиса смогла спокойно наладить школьную жизнь. Впервые она вернулась к урокам. С тех пор, как ее никто не беспокоил, она снова смогла наслаждаться изучением нового. Учителя не могли нарадоваться, их лучшая ученица быстро завоевывала первые места в Олимпиадах. В скором времени школа стала востребованной, поскольку смогла обучить такую способную девочку. Казалось бы, она смогла достичь всего, чего хотела в школьной программе, еще будучи в седьмом классе. Но это не совсем так. Стремления девочки не отграничивались одним не только знаниями. Ей хотелось, чтобы и другие поняли, что она может. Не доказать одноклассникам свои способности, а показать, что она такая же, как и они. Чем старше они становились, тем больше ей хотелось ближе познакомиться с людьми. Знания и учеба больше не доставлялись только радости, как прежде. К восьмому классу девочка начала интересоваться другими людьми. Она перестала прятаться за длинной челкой и носить только черную одежду. Стала больше проводить времени на улице. Родители заметили эту перемену в точке и не могли нарадоваться. Наконец-то их мечты начинают становиться явью. Алиса стала больше разговаривать, а иногда болтала без умолку о самых разных вещах. На ее лице часто просказывала улыбка по самым незначительным поводам. Казалось, вот оно. Девочка становится взрослой, выходит из внутреннего панциря. Но это были только первые неуверенные шаги. К ее дню рождения отец подарил компьютер, а мама кучу книг о том, как заводить друзей и завоевывать внимание. Алиса была счастлива, наконец в ее жизни появится что-то, кроме учебников. При этом девочка не проводила все свободное время за развлечениями. Она усердно училась и по-прежнему была лучшей. Одноклассники видели, что происходит с Алисой, но не могли понять, как на это реагировать. Теперь девочка не обращала на них внимания, лишь мило улыбалась, когда встречалась со злым взглядом. Ей хотелось помириться с ними, но она решила не делать первый шаг. За все те годы оскорбления и игнорирования она начала понимать, что недостойна этого. Чувства вины и обиды, постоянно переполнявшие ее, отошли на второй план. Мир начинал казаться не таким злым и опасным, как она думала. Она начала меняться не только благодаря тому, что ее главный обидчик ушел из школы. Большой вклад внесла бабушка девочки. Марина Вячеславовна жила далеко и редко навещала внучку. Однако, когда она приезжала, девочка была вне себя от радости. Женщина всегда знала, что сказать, чтобы подбодрить. Но ей было уже 70 лет, и жить одной становилось все сложнее и сложнее. Поэтому родители Алисы приняли решение привести ее к себе. С этого момента все кардинально изменилось. Девочка могла обратиться к бабушке за советом, рассказать о своей жизни. У них установилась традиция болтать о всякой тягчащих штучках, сидя за чашечкой чая с закрытыми дверьми кухни. Взрослые обычно не подслушивали и тихонько сидели в спальне, наслаждаясь временем, которое могли провести вдвоем. Все были счастливы, и эта семейная гармония во многом оказала влияние на характер Алисы. Окруженная семейным теплом, она начала раскрываться, как цветочек. Бабушка научила ее вязать, рассказывать интересные истории, сочинять песни. В жизни девочки появилась музыка и писательство. При этом она помнила о своей детской любви к рисованию и не забывала уроки в художественной школе. Она записалась на кружок пианино, снова начала рисовать. Школьная жизнь больше не стояла на первом месте. Несмотря на боль в руках и постоянно испачканные пальцы от красок, она была счастлива. Новые влечения, вера в себя не могли отразиться на ее внешности. Девочка стала выше, и ее черты лица мягче, а ямочки на щеках еще ярче. Она воплощала в себе чистую доброту. Казалось, у ее сердца полностью отсутствовала злоба. Но это не так. Она прекрасно помнила о той боли, которую ей доставляли люди. Однако Алиса смогла простить их, смогла переобороть внутренние обиды и отпустить их. Именно с этого момента началась ее настоящая жизнь. Девочка хотела всех удивить, хотела показать, насколько изменилась, ведь она сама это заметила. Однако она не могла понять, каким образом это сделать, но все произошло совершенно неожиданно. Казалось бы, такое может быть только в фильмах. Как-то раз Алиса возвращалась из школы, сумка была тяжелой от красок и учебников, поэтому она шла медленно и часто делала остановки. Из-за случайных стечений обстоятельств так произошло, что у нее врезался парень. Он тяжело дышал, а прическа на его голове была взъерошена. По спортивному костюму можно было понять, что он делает пробежку или сбежал с уроков физкультуры. «Извини, парень помог Алисе подняться и взял в руку сумку». «Давай, помогу». Алиса кивнула, так что домой она пошла вместе с новым знакомым. Всю дорогу они болтали о самых разных вещах и у самых дверей обменялись страницами в социальной сети. Так Алиса познакомилась с первым другом. Теперь в ее жизни вошли не только увлечения, но и человек. До самого последнего момента он не говорил своего имени, не рассказывал о прошлом и где учиться. В социальных сетях был какой-то глупый псевдоним, так что девочка даже не догадывалась о том, как зовут парня. Это странное знакомство продолжалось около года. Каждый день парень представлялся разными именами. Алисе это нравилось. Всякий раз перед ней был новый человек, с которым можно опять познакомиться. Но когда-то это должно было кончиться. К 9 классу девочка уже превратилась в красивую девушку-подростка. Одноклассники больше не смотрели на нее с ненавистью, а мальчики хотели познакомиться. Девушка не могла поверить, что это все происходит с ней. И каждый день благодарила жизнь. Она по-настоящему ее полюбила. Однако ее мечта о том, чтобы удивить одноклассников окончательно развеять их предрассудки о себе еще не была выполнена. Она обдумывала различные планы о том, как это сделать, но все было неудачно, пока ее друг не предложил превосходную идею. Алиса не могла понять, что в ней особенного пока не узнала всю правду о своем друге. Оказалось, что все это время она дружила со своим главным обидчиком. Да, это был тот самый петя. Когда он перешел в другую школу, то не смог завести друзей, не смог обрести популярность. Он был таким же, как сотни других учеников. Всяческие его попытки добиться признательности от одноклассников ничем не заканчивались. В конце концов он сдался и стал слабым звеном. Он не отличался особым умом или харизмой, поэтому подростки просто стали его игнорировать. Нет, они не гнобили или не издевались, они просто не видели его. Он стал тенью, ничего не значущим звеном. Единственным его другом в школе был такой же мальчик-аутсайдер из соседнего класса. Именно тогда он наконец понял, насколько неправильно поступал с Алисой, насколько ей было больно и неприятно. Родители записали его к психологу, и эти встречи также повлияли на его приятие ситуации. Он сам хотел встретиться с девочкой, хотел извиниться и поговорить, но боялся, он понимал, сколько боли ей причинил. Но вот, когда он совершал пробежку, девочка сама его настигла. Он решил медленно подвести ее к тому, кто он. Но сам не заметил, как она стала ему дорога. И после года общения ему начало казаться, что он влюбляется. Парень все так же боялся сказать об этом девушке. Но когда чувства стали невыносимы, он решил признаться. Все это Петя рассказал Алисе, когда предложил свой план. Он заключался в том, чтобы прийти на школьный выпускной с ним, ведь учителя наверняка запомнили, как он выглядел. Несмотря на то, что он изменил прическу и сильно вырос. Таким образом, одноклассники бы увидели, насколько несправедливы были к девочке, потому что главный хулиган и ее обидчик смог это понять. Девушка должна была получить красные аттестаты и медаль, что также повлияло бы на впечатление. Алиса долго думала об этом предложении. Она посовещалась с бабушкой и все-таки решила ответить положительно. Ведь она сама понимала, что у нее есть к нему чувства. Они начали обдумывать, как это все устроить, ведь у него тоже должно было быть вручение аттестатов. Парень поговорил со своими родителями, и они согласились помочь. Ведь прекрасно понимали, насколько это важно для их сына. Решили, что они сами заберут аттестат, а учителя скажут, что мальчик очень плохо себя чувствует. Прийти в другую школу под видом родственника или друга не было проблемой. Так что Алиса не волновалась на этот счет. Единственное, что нужно было предупредить родителей. Она спросила у Пети, не будет ли тот против познакомиться с ними. Парень не отказался. И в один день Алиса пришла домой не одна. Бабушка уже знала о мальчике и тихонько хихикала. Видя это, девушка засмущалась. Но знакомство прошло как нельзя лучше. Девочка была счастлива, что прошлые обиды остались в прошлом. А будущее виделось прекрасным и полным возможностей. Тем более, когда рядом был человек, который ей нравился. Когда, наконец, прошло время выпускного, она знала, что Петя будет с ней, и с ее губ не сходила улыбка. Она надела красивое серебристое платье под цвет глаз и маленькие каблучки. В школу девушка вошла с лучистой улыбкой. Под руку ее вел очень милый молодой человек. Учителя, конечно, сразу знали бывшего ученика и тихо удивлялись. Одноклассники же перешептывались, а девушки бросали кокетливые взгляды на незнакомца. Выглядел он не менее потрясающе, чем Алиса. Вместе они смотрелись великолепно, и к ним были прикованы глаза практически всех подростков. Казалось бы, что сказка стала явью. Алиса на минуту подумала, что это очередная шутка Пети. Однако, когда она взглянула на него, увидела искреннее волнение, то передумала. Глупое, он бы так не поступил», – решила девушка и крепче сжала руку парня. На сцене она была похожа на звездочку. Когда ей вручали аттестат, а она говорила слова благодарности, одноклассники улыбнулись. В этот момент лавина ненависти между ними растаяла. Алиса наконец поняла, что такое счастье. Когда заиграла музыка и всех пригласили на танцы, Петя неловко взял ее за руку и вывел в середину зала. Одноклассники уже знали, кто он такой, по словам учителей и тех, кто узнал в нем бывшего ученика школы. На их лицах было искреннее удивление. Они не могли понять, как такое возможно. А Алиса, Алиса наконец поняла, что такое счастье. Оно крылось не в учебниках, не в постоянной зубрежке. Она скрывалась в ее запечатанном сердце. Главный дракон оказался принцем, а все преграды на пути к их счастливой жизни были преодолены. Секрет был очень прост. Достаточно было слушать и верить в себя. Заниматься тем, что по-настоящему приносило бы удовольствие. А главное, не бояться открывать свое сердце другим людям.